Добрый день! С вами адвокат Дмитрий Бузанов на своем канале. Сегодня разберем такую тему. То есть, какие есть основания для увольнения с воинской службы уже военнослужащего. То есть, тот, который призван на военную службу во время мобилизации, во время военного положения. Есть статья 26, тут все основания перечислены. Вот. В том числе и, э, вот, и военнослужащие, которые проходят, часть четвертая, военнослужащие, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации на особенный период, военную службу по призыву э, лиц из числа резервистов в особенный период. И вот написано, э, в каких случаях они э, увольняются с военной службы. на, на каких основаниях вот первый э, пункт мы не берем во внимание почему потому что это касается во время действия особенного периода кроме действия военного положения мы это пропускаем и нас интересует э, вот он этот второй пункт части 4 статьи 26 э, тут как раз Речь идет о основаниях увольнения свой, с военной службы с, во время вернее, действия военного положения. И вот пункты. Да, коротко о них, по ним пройдемся, чтобы видео не растягивать. Я ссылку на эту статью оставлю в описании к видео. Каждый может перейти. Ну, Возможно, кто-то из военнослужащих будет смотреть. Это касается тех, кто уже призван. Тех, кто уже считается военнослужащим. Не, это не, там, не отсрочка, не освобождение от призыва. Это тех, кто уже призваны. Имейте это в виду. Это касается тех людей, которые служат уже. Вот и Почему снимаю это видео? Потому что изменения в закон были 1 апреля. И потом еще 13 апреля. Вот уже вступили в силу, действуют уже больше месяца, поэтому можно о них поговорить. Вот. Итак, погнали. Пункт А. Под, под пункт А, пункта 2, части 4, статьи 26, Закона о воинской служ... воен... военной обязанности воинской службе. Так, по, по возрасту в случае достижения... Возраста, граничного возраста пребывания на военной службе. По, пункт Б. По состоянию здоровья на основании вывода, постановления военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета. То есть, именно по этой причине и на пунктах пропуска, да, просят, э, чтобы показывали именно такой вывод с исключением с, э, с военного учета. Вот. То есть, э, Вот. Отсюда они берут эту информацию. Ну, им, в принципе, сказали, так они и делают. Пункт В. В связи с э, наступлением, закон, вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым признан Назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания. Пункт Г. Если есть один, ну, одна или несколько такие обстоятельства или другие уважительные причины, то есть смотрите, тут кроме обстоятельств, которые я сейчас перечислю, могут быть другие уважительные причины. Вот. Если военнослужащие не выявили свое желание продолжать военную службу. То есть, например, военнослужащему стало известно о том, что у него вот возникли такие обстоятельства до, например, подписания контракта или призыва, до призыва, скорее всего, во время мобилизации. У него не было этих оснований, он о них узнал. Пишет рапорт своему командиру, да, непосредственно, там, или командиру части, где он проходит службу. И указывает эти обстоятельства, желательно подтверждая их документально. Вот. Если из тех перечисленных мной сейчас ниже обстоятельств есть какие-то другие уважительные Основания, да, которые вот, военнослужащий считает, что в связи с ними он может быть уволен с военной службы. Тоже излагает их и подтверждает да, документами. Ну, примеры попробую потом сформулировать. Сейчас пройдемся по тем, которые есть в законе. Например, в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Например, ну, бывает такое, что... Отец служит, да, или женщина, мать ребенка служит, и ребенок получил инвалидность, вот. поэтому ему нужно его воспитывать, тут не указано самостоятельно, не самостоятельно, то есть если он его воспитывает, такого ребенка до 18 лет, то он может быть уволен, естественно без его согласия, то значит по заявлению, вот быть уволен с военной службы. Второе. В связи, в связи с воспитанием ребенка, который болеет тяжкими перинатальными поражениями нервной системы, тяжкими врожденными проблемами развития, редкость, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкомогематологическими заболеваниями, детским центральным церебральным параличом, тяжкими психологическими э, расстройствами, сахарным диабетом первого типа, инсулинозависимым, чтобы был. Э, ну вот только там есть вторая, третья, если не ошибаюсь. Ну первая только указана. Острые или хронические заболевания э, почек четвертой степени. Дет, э, ребенка, которого, который получил тяжелую травму э, и требует трансплантации, Требует... Трансп... То есть, тяжелую травму это одно. Требует... Ну, степень тяжести опять же устанавливается. Это медицинский фактор. Они устанавливают средняя тяжесть, тяж... ну, тяжкие травмы. То есть, это все к врачам. Следующее. Если уже требует трансплантации органа, требует палеативной помощи, помощи, которая подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссии э, учреждения охраны здоровья в порядке и форме, установленной центральным органом исполнительной власти, э, что э, обеспечивает формирование и реализацию держан государственной политики в сфере охраны здоровья, э, но которым не установлена инвалидность. Э, то есть, ну, МОС заутверждает э, эти формы и согласно этой формы должен быть документ, который это подтверждает. В связи, связи с не, следующий случай. В связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за больной э, женой, мужем, ребенком, а также родителями своих или жены э, мужа, что подтверждается соответствующим медицинским выводам медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии. Э, учреждения охраны здоровья, ну, там, больница, грубо говоря. То есть, ситуация, обстоятельства, это может возникнуть, да, нежданно-негаданно, может возникнуть необходимость такая, чтобы за женой или за ее родителями, или за вашими родителями не было не, ну, кто-то ухаживал. То есть, и тогда, как это оформлять, я снимал отдельное видео, прикреплю ссылку следующий В связи с, в случай, в связи с э, наличием э, жены или мужа из числа лиц с инвалидностью и, или одного из своих родителей или родителей жены мужа из числа э, лиц с инвалидностью первой или второй группы. Здесь тоже инвалидность может быть оформлена да, и в связи с, с этим может военнослужащий быть уволен. Следующее. В связи с необходимостью осуществления опеки над лицом с инвалидностью, признанное судом недееспособным. То есть, здесь важный момент. Недееспособным должно быть признано лицо судом. В связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью первой группы. То есть, это видите, даже не родственник может быть. В связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за лицом с инвалидностью второй группы или за лицом, которое по выводу медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения охраны здоровья требует постоянного ухода в связи с отсутствием других лиц, которые могут осуществлять такой уход. тоже как это оформлять есть видео, я все эти видео добавлю в описании к этому видео. военнослужащие женщины в связи с беременностью то есть Женщины могут забеременеть и могут в связи с этим быть уволены с военной службы. Женщины, которые пребывают в отпуске по уходу за ребенком до достижения ребенком трехлетнего возраста, а также если ребенок требует домашнего ухода продолжительностью определенного в медицинском выводе, но не больше до достижения этим ребенком шестилетнего возраста. То есть, опять же, при определенных условиях подтверждается документами, и может быть уволена такая женщина. Также один из, в случае, если один из супругов или обои, из, из которых проходят военную службу и имеют ребенка в возрасте до 18 лет. То есть вот такая вот ситуация. И военнослужащие, которые самостоятельно воспитывают ребенка, детей до 18 лет. Ну вот видите, то есть э, тут написано э, ⁇ самостоятельно воспитывают ⁇ а тут, э, в этом случае, видите, в связи с, с, с воспитанием ребенка с инвалидностью. То есть даже если ребенок не имеет инвалидности, но самостоятельно воспитывает, в том случае у нас нет слова ⁇ самостоятельно воспитывает ⁇ в этом случае ⁇ самостоятельно воспитывает ⁇ но ребенок без инвалидности. Поэтому, если у кого-то из военнослужащих есть такие основания, но и другие могут быть основания, которые тут не указаны, пишите рапорт, опять же, и, возможно, будет рассмотрено, и вы будете уволены с военной службы. Ставьте лайк этому видео, если было полезно, если вы еще не знали об этом. Почему? Потому что ну, достаточно уже продолжительное время закон вступил в силу, действует. Если вам нужна будет какая-то консультация персональная, я указываю мои контакты. Такая консультация платная. Вот. Вы мне пишите, если я компетентен в этом вопросе, я вам отвечаю, вы оплачиваете консультацию. Если вы будете просто писать под это видео какой-то комментарий, я тоже на все комментарии, если я могу ответить, я отвечаю. Если я не могу ответить, я изучаю вопрос и тоже стараюсь ответить в течение суток на такие комментарии. Поэтому пишите комментарии и возможно получите ответ на свой вопрос. Всего хорошего, до свидания.